Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Твердый шаг». Я журналист Сергей Агапов, и сегодня у нас в гостях Дмитрий Александрович Кривенко, политрук Воронежского отделения Национально-освободительного движения (НОД). Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. И у нас в гостях уже не первый раз, но всегда с новыми, по сути дела, известиями об открытиях, свершениях будущего. Георгий Васильевич Костин. Здравствуйте, Здравствуйте. Георгий Васильевич Костин. Георгий Васильевич, он человек скромный перед передачей просит меня, чтобы я все его регалии не перечислял, но все-таки я надеюсь, нас смотрят. И молодое поколение, не все знакомы с Георгием Васильевичем. Так, Георгий Васильевич конструировал двигатели для таких систем, как СС-20 «Сатана». Это та ядерная ракета, которая до сих пор, по сути, является щитом ядерным нашего государства. Значит, он же у нас стоял у истоков создания да, двигателя для ракетной системы «Энергия». Да. И Буран, да, в привязку к ней же. Георгий Васильевич является доктором технических наук и возглавлял Воронежский механический завод, где и производились двигатели для этих легендарных систем. И в том числе двигатель для ракеты, на которой в космос полетел Гагарин. Но это, правда, было да. до Георгия Васильевича, но он наследник этой победы гагаринской. Нет, я складывал, не, не проектировал. А, вот так даже? Конечно, но ну, двигатели мы готовили, я участвовал Вот видите. В значит, я даже не все перечислил. Оказывается, гагаринский двигатель, это в том числе и ну, результат... Я я там еще не проектировал, я был молодой специалист. А вот чуть позже все, дви, все двигатели, значит, когда трех космонавтов начали пускать, это я уже участвовал в проектировании. И потом уже, пройдя большой многолетний путь от рядового специалиста до директора, Георгий Васильевич возглавил Воронежский механический завод в самые. Важные и тяжелые одновременно годы, это с 75-го, да, Георгий Васильевич, 78-го? С 70-го по 83 -й. По 83 -й. и под по 93 С 80-го по 93-й. 93, по 93 вот, То есть, эти десятилетки до 90-го года, это очередной прорыв советской космонавтики. И в 90-м Георгий Васильевич столкнулся да. с... Кстати, ну, вот... 16-го числа, вот этого ноября. месяца, будет праздноваться 30-летие полета... Э Значит, ну, еще раз, энергия выведет в космос тяжелый груз наш. Имеется в виду годовщина полета да, энергии, да? да? Для тех, кто не знает, что такое энергия, энергия это та ракета, на которую крепился буран. Ну вот буран и вывели, владела... 3, значит, теперь уже через несколько лет, 30 лет назад. И вот эта ракета, та самая, которая может вывести в космос больше 100 тонн. Да. Правильно? И до сих пор у нас есть двигатели для этой системы в Воронеже. Для чего я так долго и, может быть, кому-то показалось нудно рассказывал, но я думаю, и первый полет человека в космос – это не нудно, это точно вот, для всего человечества. Вот. Потому что Георгий Васильевич у нас сегодня в студии не с тем, что было сделано вчера, а с тем, что может открытие будущее физики и вообще перенести человечество на новый этап развития. Георгий Васильевич, да? Вот за вашими плечами такой огромный опыт. И здесь вы вдохновлены новой идеей, вот, несмотря на то, что Георгий Васильевич вроде как на пенсии, новой идеей, которая может стать прорывной. Я сейчас передам вам, конечно, слово. В прошлой нашей передаче Георгий Васильевич говорил о необходимости создания сверхтяжелой ракеты для спасения нашей страны от любых угроз, которая берет на, на борт больше 100 тонн да, груза. Ну и способны уничтожить врага, который только подумает там, в нашу сторону что-то запустить. И мы, Это было посвящено об этом. Но это разработки на ближайшие 10 лет, да? которые обеспечат нам прорыв. Возможно на ближайшие 10 лет. Да, Нет, давайте так. Угу. Наде... По данным американцев, так. когда мы запустили в 1987 году тяжелую ракету первый раз, американцы заявили, что 10 лет без нашего разрешения им в космосе делать нечего. Поэтому ну, давайте переносим это время на сегодня. И если мы к 2021 году то, что мы предлагаем, повторим значит, энергию, запустим соответствующие спутники, которые обеспечивают полный контроль над космосом с нашей стороны, можно считать, что минимум 10 лет нам угрожать будет бесполезно. При это... Притом, понимаете, интересный момент. Угрожать э, бесполезно не только вот вас ударят и мы ответим а угрожать нельзя, потому что ударить нечем будет, мы просто ничего не пустим в космос, вот такая картина. Но, конечно, с другой стороны, понимаете, ведь, ну вот, я всю жизнь провел в космической отрасли, и мы смотрели минимум на 25 лет вперед, минимум, а то и дальше заходили. И вот с этой точки зрения, ну хорошо, вот сегодня слушает, допустим, нас молодежь, я буду рад, если они слушают такие передачи, 10 лет есть, им будет 30-35. А дальше что делать? И вот, конечно, ну, я оборонщик, я всю жизнь работал на оборону, поэтому прежде всего меня интересует то, можно ли что-то сделать такое, которое через 10 лет будет полностью для нас безопасно с точки зрения жизни нашей цивилизации российской и так далее. Вот поэтому мы заинтересовались я узнал о том, что ученый Владимир Семенович Леонов, физик, предложил новую теорию физики. Это было 10 лет назад, он опубликовал эту теорию, так сказать, в мировом масштабе, то есть за рубежом в том числе. Притом сначала к этой теории отнеслись, что этого не может быть, что это противоречит физике как таковой. Сейчас уже минимум половина физиков, Заявляешь, что да, так может быть, и надо этим заниматься. Что же это за теория? И не Значит, только теория, я знаю, что уже есть разработки. Да, но ну, естественно, я не физик, не теоретик. Я заинтересовался тем, что мне сказали, что по этой теории он предложил конструкцию двигателя. Ну, в обывательском плане двигателя, который не требует земной энергии. На самом деле энергия там есть, но это звездная энергия, которая везде есть, вокруг нас есть, в нас есть. И вот он на основании своей теории, она называется у него суперобъединение теория. вот на основании этой теории он предложил двигатель. Мы с вами говорили вот перед передачей о том, что неплохо было его пригласить, если будет интерес у зрителей. И мы с вами с ним переговорили, он сказал, что он готов приехать. Я надеюсь, что мы... Но, Георгий да. вы предвестник. Да. Да. да. Поэтому я не буду вдаваться в эту сторону. Я очень коротко скажу, к чему сводится его теория. Теория сводится к тому, что вот вы... как мы шли? Сначала была атомная физика. Потом вроде дошли, ниже пошли. Дошли к мелким частицам атома. Он пошел еще дальше, еще ниже. И обнаружил, что есть такие частицы, которые он назвал квантонами, которые не имеют массы, но имеют громадный заряд. Заряд этих частиц ну, в тысячи, в миллионы раз больше, чем заряд атомной энергии. В принципе. Но дальше надо так. Они стреляют, так сказать, во все стороны пространства и остаются на месте. Они есть внутри нас, есть рядом с нами и так далее. То есть, они не направлены. Да. да. И вот он... Э Свою теорию привел к тому, что эти частицы направить в одну сторону. А что значит направить в одну сторону? Это значит создать тягу двигателя. То есть новый квантовый двигатель? Да. да. Двигатель. Он назвал квантовый двигатель. Когда я узнал об этом, сказали, что у него есть макеты, которые работают, я пригласил его в Воронеж, на Воронежский механический завод. Мы там посмотрели его, так сказать, ну теорию он свою рассказал, может мало понятную нам в то время, но он показал работу своих макетов по кино, в кино. После этого мы прониклись уважением к этому делу, начали помогать, начали сотрудничать. И понимаете, вот на базе его двигателей мы пришли к следующему варианту. Конечно, хорошо этот двигатель запустить было в космос вообще. Не надо никакого топлива, летай сколько хочешь. Но это дело, наверное, уже после завтрашнего дня. А сегодня мы решили одну: Наши двигатели, значит, на жидком топливе, которые работают, они исчерпали себе все. Все, что можно было, мы вытаскивали для, по требованию ракетчиков сотые доли процента увеличения тяги. Потому что всего лишь 3-5% тяги используется для полезного, то есть по весу полезного груза. То есть ракета тяжелая, с топливом, с баками совсем а выносит всего 3-5%. То каких-то прорывных открытий в этой области уже Да, сказать, и приходится. вот э, у нас мы боролись за то, чтобы долю процента добавить, чтобы этот вес груза был больше. Здесь, когда мы посмотрели на первых этапах вот, э, его испытаний, оказалось, что у него уже удельная тяга, по удельной тяге у нас меряется КПД, так сказать, наших ракетных двигателей, примерно в три раза больше, чем лучшего ракетного двигателя. Это на первых этапах. На первых этапах. Он сейчас говорит больше. Он приедет, он вам будет рассказывать 10 раз. Но это его будущее, это его разработки будущее. Я пока беру то, что сегодня по-земному есть. Такие испытания проведены. Мы в этих испытаниях приняли участие. Кроме нас участвовали в этом бригада из значит, энергии, то есть бывшей королевской фирмы все признали, что двигатели его работают и с ними можно... У вас на заводе проводились в том числе? Нет, а, испытания, а... к сожалению, испытания проводились в Брянске сегодня. Угу. Там его макеты и там его испытания. Да, мы многим недовольны в этих испытаниях. Ну, прежде всего тем, что мы свои двигатели по, по КПД или по удельной тяге фиксируем, допустим, отклонение в процента. У него получился разброс вот его тяги от 100 до 160 тонн. Мы посмотрели, чем это вызвано. Ну, прежде всего тем, что макеты, сделаны им, ну, сделаны не в нашем производстве. То есть, надо делать в нашем производстве более четко, более точно. То есть, есть прорывная идея. Идея есть, есть она подтверждена, но она дает пока большой но разброс. нужна и поддержка. Да. То есть, второе, невозможно одному все реализовать. Второе. Методы измерений, которыми мерили они, тоже не соответствуют нашим методам измерения. Но, тем не менее, мы вместе с ними разработали двигатель совместный. А почему совместный, я объясню. Можно было сказать так, выбрасываем ЖРД, ставим вместо него этот. Но такой ракеты нет, она будет через 10 лет. А мы говорим про другое. Есть сегодня ракета, которая выводит, допустим, 8 спутников, разбрасывает. Или трех космонавтов выводит в космос. Мы говорим, а почему в этой ракете, не меняя ее всерьез, Поменять двигательный отсек и поставить там дополнительный квантовый двигатель. То есть сделать тандем. Гибрид. Гибрид. Наш двигатель остается работать и там. Часть электроэнергии, вот в сегодняшних интерпретациях его двигателей, нужна небольшая электроэнергия для создания плазмы внутри. Но это небольшая энергия, но она нужна. Наш двигатель мы дорабатываем для того, чтобы он давал кроме тяги и электроэнергию. На этом он потеряет, допустим, 5-6 процентов своей тяги, но 30 процентов приобретет той тяги. Угу. То есть общий суммарный будет примерно 10 процентов. Вы сформировали такое предложение. У нас направ... не только проц... у нас сформированы такие схемы, разработаны такие схемы. Они прошли, так сказать, вот уже обсуждение и все остальное. И все это у нас есть сегодня. Куда-то направлены эти предложения? Какова реакция? То есть вы сказали, Ах, что... Вот реакция, и... о ней лучше не говорить. Вы ну понимаете, как? вот я еще раз говорю, что нужно сегодня для того, чтобы такие двигатели надо создавать. Ну особенно, вы знаете, интерес проявился к этим двигателям в малой авиации, вот этой беспилотной авиации. Ну представляете, сегодня этот самолетик летает, допустим, 3 часа, а с этим двигателем мы его запускаем, он летает 30 часов. Куда хочешь, хоть до Америки долетит и там посмотрит, а потом вернется. То есть вариантов много. Но мы решили вот на первом этапе предложение наше следующее. Нужен серийный ракетный завод, даже не ракетный, ракетно-двигательный завод со своими технологиями, потому что мы посмотрели, что надо делать, на котором можно изготавливать серию вот таких двигателей по размерности, по качеству, по, в том числе и по изменению внутреннего состава этих двигателей. И такие двигатели надо испытывать на жердиных стендах. Проще не придумаешь. Воронежский механический завод дал такое согласие участвовать в этой работе, но когда об этом узнали, завод же у нас сейчас филиалом является. Филиалом какой-то корпорации. Да, да корпорации Хруничего завода, uh -huh. а в ближайшем году должен передаться в следующую корпорацию «Энергомаша». Uh -huh. Я поговорил с обоими директорами. Говорю, слушай, вот есть такая идея, давайте ее начнем работать. После этого директора уволили. Воронежского, механического, Воронежского завода. механического завода. а значит Несколько человек, которые занимались, перебросили на другие работы. Как интересно. Ну, понимаете, вот сказать по-человечески нехорошо, но этих людей можно понять. Во-первых, они не хотят заниматься новым, они его боятся. Оно сразу не приносит доход. Конечно. А во-вторых, во-вторых, у них есть свои меркантильные интересы. Ну вот, например, почему хрунищева в этом не заинтересован, то есть энергомаш не заинтересован. Директор завода истратил 12 миллиардов для того, чтобы поднять, ну из пепла будем говорить, завод в Перми. Двигательный завод в Перми. Подняли. Полтора года завод ничего не делает. Нечего делать. То есть, понимаете, наша система ракетной техники сводилась к чему? Ставится задача слетать туда-то. Эта задача превращается в ракетный комплекс. Ракетный комплекс дает двигателистам задачу делать двигатели под эту ракету. Вот возьмите, когда мы делали водородные двигатели, о которых мы в прошлый раз говорили, ведь только на Воронежском механическом заводе построили пять новых корпусов. Корпусов! Вы говорите еще раз о советском да. периоде. Да. Нет, а по-другому его есть, нельзя было сделать. Небольшой итог. Позвольте подвести еду первой части выступления, чтобы люди нас поняли. Так, значит, первое, что мы услышали, есть прорывная разработка. По сути да. дела, открывающая дверь в новый век двигателей строения. То есть да. закончился век двигателей внутреннего сгорания, и в автомобильной сфере, и в ракетах свой этап какой-то закончился. Есть человек у нас в России который уже создал то, что может работать, по сути дела, на энергии из пространства, да? не затрачивая. Да? Вот, проведены испытания. Вы, как человек авторитетный в сфере оркестрирования, оказали всестороннюю помощь. И даже директор крупнейшего... Я даже сказал бы не помощь, а я начал участвовать в этой да. работе. Мне было Директор интересно. Воронежского механического завода, который был до этого, он даже Мычами. поддержал начало испытаний. И тут, по сути дела, всех ударили по рукам, да. откуда-то неизвестно, и сказали, не лезьте. Не занимайтесь этим делом. Занимайтесь этим делом. А, ну вот еще один момент. Ну, наверное, о нем вот расскажет автор, когда приедет сюда. Ну вот момент. Он обратился в Министерство обороны. Ну, к чиновникам. Да. Не кверху, а к чиновникам. И говорит, вот есть такой двигатель, который решает такие проблемы. Да, интересно, хорошо. Дайте нам немножко денег, для того, чтобы мы могли продолжать работать. А работу. ему ответили что? Ему ответили так. Вы сделаете двигатель, слетайте с ним в космос. А потом, вам дадим... а потом мы вам дадим деньги. То есть, с моей точки зрения, получается картина такая. Вот вам телега, слетайте на ней в космос. А потом, может быть, вам ну не лошадь, а осла дадим, для того, чтобы ею управлять. И, и при этом, параллельно у наших э, партнеров и друзей, зачастую в кавычки эти слова можно взять, как называет Верховный Главноклассник Владимир Путин, такие процессы испытательные с похожими двигателями уже начались. Да это у нас пример в Китае, также сказали, вы сначала слетайте в космос. Ну вот смотрите, 10 лет назад Леонов свою теорию, так сказать, обнародовал. В каком сейчас состоянии это дело? <как> Недавно американцы показали фильм, где двигатель на этой основе работает и поднимает аж 6 грамм, не говоря о весе самого двигателя большом. Так. Китайцы сделали заявление другое. Молчали, пока делали двигатель, но сделали его. Он полностью ложится э, в компоновке Леонова, э, и он поднимает, э, ну там 600-700 грамм уже подняли в космос. И они его тут же отправили, чтобы посмотреть, я в космосе, как да. он работает. То есть хорошо работают сейчас китайцы. Но мы пять лет, назад, но это в этом, вот не в этом, это 17-18 год. Угу. Но мы за 5 лет до этого Сделали двигатель, который двигает сегодня от 100 до 170 тонн. Двигатель, который показывает, что можно преодолеть земное притяжение. Макеты такие есть, работающие. И вам сегодня. отвечают: сначала слетайте в космос, а потом да. мы вам дадим. Да. Да. Может быть, Мо деньги. может быть, если не разворуем. А в Китае ради 600 грамм да. отправили ракету в космос да. для да. того, чтобы Потому просто. Потому что они посмотреть. понимают, за этим вот будущее. разница. Вот разница. Поэтому с нашей точки зрения мы не сдаемся. Группа, которая работает и поддерживает Леонова, она продолжает работать, мы продолжаем свои разработки, но понимаете, все это не связано, все это не государственное сегодня. Пёс, позвольте, действительно, это, по сути дела, в каких-то вопросах сенсационное заявление человека, который стоял еще у истоков разработки двигателя для Гагаринской ракеты, СС-20, я напомню, и системы двигателя для энергии, которую водила Буран. Это вот все заявляет не я, не Дмитрий, а человек, который имеет заслуженное уважение в сфере двигателестроения для ракетной отрасли. Дмитрий Александрович, но ну, мы с вами не конструкторы ракетных двигателей. Вы, по сути дела, участвуете в процессах конструирования общественного сознания. Да? Ну, зачастую спасительно. Вот мы сейчас услышали. Есть человек, по сути дела, первооткрыватель. Уже проведен опыт, они зафиксированы здесь на Земле, что это работает. То есть это не просто слова. Вот. И вот говорят, вы сначала в космос слетайте, а мы потом подумаем, что с вами делать. При этом у наших друзей, и с одной, и с другой стороны... Уже ради просто 600 грамм запустили целую ракету. То есть это сотни миллионов долларов, только чтобы посмотреть, как это сработает. Почему так происходит с точки зрения национального освободительного движения? Где кроются ответы и корни этой проблемы. Ответ на ваш вопрос как раз и кроется в, тем, в том, в том в вашей последней фразе. Речь идет о том, что все в этом мире в нашем однополярном учитывается в долларах. Естественно, если Китай вырос уже как экономика до определенных серьезных масштабов, соответственно, у них есть и финансовые и промышленные и производственные ресурсы для того, чтобы экспериментировать. А мы в свое время с 14 20, 20 по разным оценкам процентов мирового ВВП упали до полутора процентов. То есть наша э, экономика по сути... 14% это советские показатели да, 1,5% да, да, да, полтора это сейчас? полтора один-полтора это сейчас. И плюс наши экономические там, специалисты в министерствах говорят еще у нас про отрицательный рост. То есть ну, это вот такая вот реальность mm -hmm. болезненная. Соответственно никаких возможностей <coughs> по большому счету объективных Выделить реально средства нет до тех пор, пока эта ситуация не изменится в корне, мы опять же трогаем, затрагиваем вопрос тоже Соединенных Штатов Америки. Там вообще печатный станок. Им нужно, они спокойно выделяют на даже на, на всякие безумные проекты, мертворожденные изначально, у них ВПК об этом полно видеоматериалов и всяких материалов в, в интернете. Пилят бюджеты, у них на, на все у них всегда находятся деньги. Кстати, так и между делом нашему уважаемому изобретателю, уже поступали предложения из-за кордона. Они переехали. Китайцы полтора года за ним бегают, они ну, пере... что удивительно. Институт предлагали человеку за границей, с полнейшим в Англии предлагали ему институт. Поэтому вот те, кто нас слушает, так мы для сведения, ау, он пока здесь, в России, но вот так если пинать человека будут по инстанциям, слетай в космос сам, а потом приходи к нам, я думаю, что никто ему и камни в огород не бросит, если он возьмет и уедет куда-нибудь, скажет, ну, ребят, я все уже пороги отбил, а здесь мне. Так вот, а... так вот в, этой сложившейся ситуации, в этой сложившейся ситуации на данный момент есть пока единственный человек и небольшое количество его сторонников, ну, плюс еще поддержка народная который как бы говорит о том, что нужно менять эту систему. В свое время слова ключевые были сказаны на мюнхенской речи и этот человек Владимир Владимирович Путин о том, что однополярный мир нас не устраивает. Соответственно, когда мы обсуждаем вопросы распределения финансовых каких-то материальных ценностей и благ и ресурсов Естественно, мы должны опираться на то, что в этом вопросе не, не являемся мы хозяевами ситуации. А это наз, называется утратой суверенитета. То есть, соответственно, распределением всех материальных благ, к сожалению, на нашей территории э, заведуют те, кто хозяин доллара. И естественно, Все четко. Они, и естественно, они не заинтересованы в том, чтобы выделялись деньги на такие прорывные проекты. Правильно? Ну, Поэтому безусловно. такие ответы и поступают. Вы знаете, вот я бы немножко, я согласен со всем, что сказано Дмитрием, но я не совсем согласился. Вспомните 30-е годы прошлого века. У нас что, больше было долларов или чего-то? Но мы же строили заводы, мы все делали. А другое дело, что сегодняшняя команда, я их называю двоечниками, это вся команда сегодняшнего премьерского, Экономического блока. Да, экономического блока. Да, они все делают не так, как надо, это согласен я полностью. Но если вторая сторона. разворовывает, Разворовывают. Ну, давайте перестанем. Не дадим им, я не хотел сказать перестанем. Давайте не дадим им воровать. Юрий вот такой вопрос, коротенький, с ноткой юмора, может быть, и в то же время не юмора. Вот представьте, времена Осифа Сиреновича Сталина. Вы же застали немножко это время. И помните эти, вот такой изобретатель появляется. Вот изобретает Лаврентий Павлович Берия... Ну, от, ядерную бомбу, точнее не изобретает, а держит руку на пульсе. Да? И тут появляется человек, который говорит, да мы можем ее внутри СССР создать. Этот человек приходит к какому-нибудь чиновнику НКВД там, или каких-то других, и говорит, я вот хочу изобрести, там, помогите. А ему говорят, ты сначала сам все там изобрети, а потом к нам приходи. Реакция товарища Сталина и Берии. На если... второй день этот человек бы сидел в отдельной, будем говорить, конторе, Другое дело, что тогда был режим, и все это можно сейчас придумать, да. все что угодно. Но у него немедленно появлялись сторонники и давались ему неограниченные средства для проверки этого изобретателя. А тому, кто его отказал и пнул, у него была бы другая отдельная контора. Очень правильно было бы. Да. В северных широтах нашего государства. Вот сегодня остатки их до сих пор все время выпрыгивают в виде либералов. И все пытаются критиковать. Потом интересно, критиковали Советский Союз, критиковали, значит, будем говорить, Октябрьскую революцию. Сегодня нет Советского Союза, нет социалистического строя, все равно критикуют. Вы понимаете, у этих людей есть одна, я бы сказал, патологическая часть. Они ничего не умеют делать. Да. Они могут критиковать, но ничего в любом месте они все равно делать не Ну, воровать, правду умеют. Все остальное бесполезно. И, конечно, таких людей надо их ставить на свое место, и, чтобы они не лезли. Ильич, да. Мы будем потихонечку подводить итог нашей передачи. Я напомню, что уважаемым, уважаемым телезрителям, что главной темой нашего сегодняшнего разговора с уважаемым Георгием Васильевичем Костиным изобретателем, конструктором, был посвящен прорывному открытию еще одного нашего гения, это по фамилии Ле... Леонов, да? Да, Леонов Брянской области, который сейчас ведет уникальные испытания своими силами, по сути, квантового двигателя и при поддержке Васильевича. И, к сожалению, запустить этот процесс на такой... Государственно-промышленный уровень пока не удается. А наши друзья Китая, из Китая, из Соединенных Штатов Америка как часто называют партнерами, они уже это поставили. партнерами перестали их называть. Перестали, да, но что-то изменилось. Все были партнеры вокруг. Вопрос, в какой сфере у нас партнеры бывают в разных сферах. Вот, Половые партнеры и так далее у кого-то. Вот. Но ну, не деловые. Точно. Вот это к ним подходит. Да, Но ну, не деловые, потому что дела так не делаются. Вот. Так вот, они уже запустили на государственном уровне вот эти процессы испытаний. Уже в космос запустили. Георгий Васильевич сегодня пришел очередной раз ударить в набат и сказать, проснитесь, наше будущее в наших руках. И если мы сейчас пропустим еще и эпоху квантового двигателя, а эпоху микропроцессоров, допустим, для компьютеров, для всяких смартфонов и так далее, мы уже пропустили, это уже не наше, все собирается не у нас. У нас есть возможность оседлать будущее с квантовым двигателем, но нельзя же упускать такую возможность. Ну и я вам скажу так, вот на базе этого двигателя, если бы мы его сейчас запустили так, как положено, по-сталински так будем говорить, то я уверен, что сейчас пришло бы еще немало людей нам с такими же идеями, Идей таких за рубежом нет. Все такие идеи рождаются в России. И поэтому появится еще ряд идей, которые вот, э, когда вы говорите об экономике, они эту экономику долларовую перепрыгнут и забудут про нее. Все но, возможности. Но нам есть. нужно справиться с сопротивлением, с саботажем. Да. Это но саботаж. Но если вы потребляете советский термин, ну, это, ну, вот будем это говорить саботаж. Так. С моей точки зрения, как работника космической промышленности всех времен, так сказать, теперь уже, могу четко сказать, что со стороны значит, сегодняшнего роскосмоса и его руководства это чистый, чистый саботаж. Это вот ваше мнение личное. Конечно. Да? Вот. Ну, а как еще назвать? Ну, что, понимаете, ведь мне никто не возразил ни разу. Вот я, допустим, выступаю. Мне взяли, кто-нибудь написал, слушай, ты не прав, это надо делать так. Ну, я скажу так, все помнят, когда у нас открывали космодром Плесецк, да, вот, Плесецкий космодром или Восточный, Восточный. космодром Восточный, да, Плесецк, он раньше работал гораздо, и приехал верховный главнокомандующий, и на его глазах не смогли осуществить там старт, по-моему, запуск. Но вы представляете, это же уровень какой халатности. Это, понимаете, дело не в даже в Верховном, это позор для Нет, России. дело не в нем, он приехал да. в ожидании, это что запустят. Это позор для России. Он выделил деньги, он, он приехал и даже для него, по его присутствию, не смогли осуществить запуск. два раза же не смогли практически, переносили. То два есть? пуска было и два замечания. Ну что же, вот на этой ноте, может быть для кого-то не совсем приятной, но говорить только о приятном мы не имеем права, время не такое, значит, как говорится, благими намерениями выслана дорога, известно куда. Поэтому мы сегодня прямо из нашей студии заявили, есть разработка, на которую не обращают должного внимания, если мы не хотим оказаться опять в хвосте этого локомотива будущего или даже где-то на обочине этой дороги, нужно уделять этому внимание. Я напоминаю, что об этом у нас сегодня говорил Георгий Васильевич Костин, значит, разработчик двигателей для систем СС-20 и Энергия, директор Воронежского механического завода на протяжении долгих лет. И об этом также с точки зрения общественного внимания и так далее говорил Дмитрий Александрович Кривенко, политрук Воронежского отделения Национального освободительного движения. А также с вами был я, журналист Сергей Агапов. До свидания, до новых встреч. В этой передаче мы расскажем и о международных соревнованиях по парадайвингу. В Воронеже во дворце подводного спорта ДСАФ России собрались дайверы-инвалиды из Воронежской, Московской областей, Краснодарского края, приехали гости из Словении, Боснии и Герцеговины. Позитивные эмоции от участия в состязаниях, братья славяне, высказывали на родном языке, но и так все было понятно. Итак, по лепо эбашсамоноодушевленной Руссиом и, и, и Москвом и Воронежом люди свимай, Более того, участники и организаторы воронежских соревнований нацелены на включение парадайвинга в перечень паралимпийских видов спорта. Эту инициативу поддерживает и ряд международных ассоциаций. Первые шаги сделаны воронежи. И я, я, у меня надежда, как в года будет открытый чемпионат Словении, где могли мы могли бы и, и сделать большой а, это В ходе соревнований участники преодолевали подводную полосу препятствий, демонстрировали навыки в ходе эстафеты, искали предметы в специальных светонепроницаемых масках, ориентировались в условиях имитирующих ночь под водой. Под водой ты чувствуешь себя парящим, ничего ни тебе не мешает именно двигаться. И ощущаешь, что организм сам по себе может обходиться и без технических средств, а именно наслаждаться передвижением под водой, ощущать воду на себе, видеть друзей рядом, которые, которые занимаются этим же. Возможность парить под водой уже пять лет привлекает участников соревнований. Идейными вдохновителями и организаторами состязаний вместе с Воронежским отделением ДСА в России является дайвинг-клуб «200 бар».